Нигда призвать ими услыша меня а Бог правды моя Я В скорби распространил меня Си, меня и услыша молитву мою Сынови человечести докоретешку серди, скую любите суету и ищите лжи. И увидите, яко удиви Господь преподобного своего. Господь услышит меня в нигда, меня к нему. Гневайтесь и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь. Позрите жертву правды и уповайте на Господа. Многие глаголят, кто явит нам благая. Знаменность на на свет лица Твоего, Господи, дал и си веселье в сердце моем. От плода пшеницы вина и олея своего умножишася, В мире вкупе усной почию, Яко Ты, Господи, единого на уповании вселил месси